Так, друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Продолжаем тему ответов на вопросы, которые поступают сейчас. Наступит, ну, то есть, вопросы больше не кризиса касаются. Сейчас, наверное, о каких-то конкретных инструментариях очень много вопросов. И здесь вот хочется дать некую такую установку, что ли, как в свое время, когда ты давал там чумак, да, заряжая воду. На что хочется дать установку, то есть очень много и очень часто приходится слышать вопросов, а что делать сейчас, то есть по какой цене покупать доллар, сколько через 6 месяцев будет стоить акция Сургут нефтегаза, сколько через 3 месяца будет стоить доллар, да? то есть по какой цене покупать золото, то есть вот люди я не знаю, почему они бегают и ищут некий такой священный Грааль или какой-то провидца, оракула, да, который вот придет им и скажет, ребята, доллар 1 июня 2019 года будет стоить 73 рубля 52 копейки. Но истина единственная из моей практики заключается в том, что никто никогда не может сказать, что будет завтра. То есть вещи, которые могут произойти, они действительно таковы, что прогнозировать это очень сложно. То есть есть какие-то вещи. Ну, фундаментальное течение, да, то есть есть некие тенденции, есть некие направления, да, поэтому почему как бы прогнозировать на длительный промежуток времени гораздо проще, чем на короткий промежуток времени. И самое главное, когда я задаю вопрос ребят, а вот ну вы, как бы скажите для чего вам знать, сколько стоит доллар будет стоить через три месяца сколько будет стоить э, Сургутнефтегаз через шесть месяцев да то есть зачем вам это нужно знать да? то есть что что что что, что какие задачи вы хотите решить исходя из этого и в большинстве своем здесь ответы бывают такие что ну как ну, как, как то зачем я хочу заработать заработать больше чем на депозите и вот это наверное ключевая задача которая Ключевая задача, ключевой вопрос, который нужно задать себе в первую очередь. Потому что прогнозировать на короткий промежуток времени очень и очень сложно, и здесь могут вмешаться большое количество событий, которые очень сложно предугадать. Я не знаю, слышали вы или нет, если не слышали, найдите в интернете. Есть в НЛП такая история, как пирамида Дилса. Да? И она очень показательна, и в большинстве своем, если посмотреть… Ну, то есть у меня есть тоже учителя, есть учителя мои наставники, с кем я вживую общаюсь, есть учителя-наставники, на кого я хочу быть, и я изучаю жизнь их, да, каким образом они пришли к успеху. И тут э, мне просто хочется сказать такой момент, что когда я начинаю оценивать люди, которые растут быстро, да, у них всегда было что? У них всегда было видение. У них всегда была какая-то миссия, да? то есть они понимали, что они строят. Для них деньги не являлись самоцелью. То есть у них за деньгами всегда стояло нечто большее. То есть видение, куда ты идешь, видение, как ты хочешь жить, видение, в какой стране ты хочешь жить, какой доход ты хочешь иметь на каком машине ты хочешь делать, то есть, что ты оставишь после себя, чем, каким хорошим словом тебя будет вспоминать этот мир, что ты сделаешь, да, то есть, как ты создашь э, больше ценностей для большего количества людей. И действительно, люди, которые достигают больших успехов, это именно те люди, которые думают, наверное, вот в таком ключе, да, то есть, что я хочу построить, да, то есть, что, к чему я иду. И многие говорят про финансовые цели. А многие грамотные финансовые советники, финансовые аналитики, независимые финансовые советники, да, они тоже, прежде чем предложить какой-то определенный инвестиционный инструмент, они тоже задают вопросы, а какие у вас цели. То есть, когда вы хотите выйти на пенсию, когда у вас временной промежуток времени, да, с какой нормой доходности будут расти ваши инвестиции, какой риск опять-таки для вас приемлем. Но опять же, очень много вопросов которые задаются правильные и задаются по целям, они задаются опять с позиции планирования от ресурсов. Да? То есть здесь вот в чем в этом ролике я о чем хотел поговорить. То есть есть два вида планирования да? – планирование от ресурсов и планирование от видения. Планирование от ресурсов – это что такое? Да? Это вы говорите, так, у меня сейчас зарплата там, 50 тысяч рублей в месяц, да? то есть в среднем она у меня в предыдущие годы росла там, на 10 процентов в год, да, сейчас э, рост зарплаты становился, пусть она будет у меня расти 5% в год, да, а, какую пенсию тогда я могу иметь, если я буду иметь среднюю доходность портфеля на банковском депозите с доходностью 7%? Первый вариант. Какую норму доходности я буду иметь, если э, доходность моего инвестиционного портфеля составит 20%? четвер, третья, там какую доходность, то есть какая пенсия у меня будет, если у меня доходность портфеля, если она будет 40%. То есть, и исходя из этого, да, то есть вы делаете некое предположение, вы смотрите на то, что вы имеете сейчас, и выстраиваете свою стратегию с позиции. А то, что я имею сейчас, и как я могу прикрутить, да, то есть какие инструменты, элементы я могу использовать. Я могу использовать банковские депозиты, я могу использовать смешанную стратегию, я могу использовать рисковую стратегию. Или я вообще буду бегать там в поисках доходности процентов в год, да, и каждый год там терять 70% своего капитала если не 80% своего капитала да, и проживу всю жизнь вот в удовлетворении, вот ну, то есть в поисках каких-то определенных стратегий. То есть это первый момент, да, то есть это первый тип стратегии, когда вы планируете от ресурсов. Еще раз, чтобы свериться и чтобы самим себе оценить, преследуйте вы эту стратегию или нет, вы смотрите, что у вас есть сейчас. Вы смотрите, какие у вас ресурсы есть сейчас, вы выстраиваете некую линейную доходность, да, там делаете поправки не знаю, там, на инфляцию, на повышение своей квалификации, профессионализма. То есть вы делаете какие-то поправочки, которые там рост составляет от 10 до 30 процентов в год, и исходя из этого вы даете себе ответ на вопрос, что я буду иметь там, через 20, 30, 40, 50 лет. Это первый тип. Второй тип планирования – это планирование от видение, да, то есть когда вы говорите, как знаете, я всегда люблю приводить пример там Остапа Бендера в золотом теленке, да, то есть Шура, сколько вам денег надо для счастья? То есть Шуре нужно было 5400, да, а Остапу Бендера нужно было минимум полмиллиона, ну то есть полмиллиона ему не просто нужно было, у него было видение, да, и его видение заключалось, что он хочет жить в рио де жанейро где 1 миллион 400 тысяч жителей, все в белых штанах, и поэтому очень важный вопрос, где ваше Рио? То есть где ваш рел, где вы живете, да, чем вы занимаетесь, э -э что вы делаете, что вы развиваете, какое образование вы получаете, какое образование вы даете детям, какую династию вы э организуете, э -э как вы будете передавать свои капиталы в дальнейшем по наследству. Да? То есть вы строите видение. И когда у вас есть видение, на основе видения уже формируется э -э миссия на основе миссии формируется стратегия, вернее, сформируются цели, на уровне цели формируется стратегия. Когда есть стратегия, делаются некие тактические действия, и на основе тактических действий вы совершаете, вы, вы делаете текущий план, что вам нужно делать. И в этом случае, если вы говорите, что мое рио де заключается в том, чтобы иметь капитал в 5 миллионов долларов, а сейчас вы имеете 500 тысяч рублей, то в этом случае, как бы вы ни крутили подтянуть ресурсы сейчас теми, которыми вы владеете и которыми, до которых может дотянуться мозг, когда он создает всего лишь деньги в размере миллиона рублей и 100 тысяч рублей в месяц, у него нет сейчас ресурсов, до которых он может дотянуться, до которые он может проанализировать, которые он может взять для того, чтобы сделать капитал в 5 миллионов долларов. Но если при этом вы ему задаете задачу, что вам нужно 5 миллионов долларов там, в следующие 5 лет или 10 лет и вы понимаете за этими 5 миллионами долларов, что за Рио-де-Жанейро стоит, в этом случае мозг обязательно сам найдет решение. Да? Он, а, то есть, это будут инвестиции, это будет собственное дело, это может быть будет смена работы, это может быть будет учеба. Ну, то есть, мозг сам непосредственно найдет возможности, как это решить, каким образом. И поэтому вот это видео, оно такое больше не инвестиционное, оно больше на растяжку мозга. Да? То есть, подумайте, сядьте вот сейчас, выключите, или поставьте его на паузу, да, просто выдохните и сами с собой подумайте, то есть, какая будет ваша жизнь через 10 лет, чем вы занимаетесь, найдите пирамиду Дилса и пройдитесь прямо по этим нейролингвистическим уровням, что вас окружает на уровне предметов, да, материального мира, какие люди вас окружают, да, что вы цените, какие у вас ценности, какие характеристики, какие миссии, во что вы верите, кем вы будете, кем вы никогда не будете, что для вас неприемлемо, какой жизнью вы будете жить да, через 10 лет, если будете развиваться. И, исходя из этого, уже посмотрите, какие вам будут требоваться финансовые ресурсы и задавайте правильные вопросы. Да. то есть Я призываю задавать правильные вопросы правильным людям. В том числе можно задавать их здесь в Ютубе непосредственно мне. Я буду стараться на них отвечать, но их сразу видно, да, когда вопрос задается с позиции видения, а не с позиции, когда Максим купит доллары там, по 65 или по 66 или по 68. Они же уже выросли. Что ж, хочу, ребят, вам пожелать э, не задавать таких вот, ну, вопросов тактических, пока у вас нет э, стратегических целей, видения, миссии, да, к чему вы идете. Если понравилось видео, ставим лайк, э, подписываемся на канал, э, рекомендуем своим друзьям посмотреть это видео. А, надеюсь, что оно было полезно. На связи был Максим Петров. До свидания и увидимся.